Добрый день! Представляю Вам автомобиль Москвич МЗМА 408 1965 года. После реставрации цвет автомобиля темная вишня. Реставрация проводилась в Чернигове. Вот видим, наблюдаем автомобиль 1965 год. Полностью автомобиль перекрашивался перешивался полностью салон автомобиля вот в таком состоянии сейчас посмотрим кратко автомобиль багажник запасное колесо бирка с краской заправочный бак Сейчас смотрим салон. Салон полностью перешит. Он был в таком же самом цвете, только от старости, как говорится, ушел негодность. Разошлись швы все. Германтин выгорел. Ну, как бы, вот так. Здесь стоит полный диван, которые были на 65-м году выпуск автомобиля вот такой салон автомобиля торпеда, руль бардачок пробег автомобиля 44 тысячи километров сейчас мы откроем капот и запустим двигатель, послушаем как он работает кратко с мотором ничего не делался он в идеальном состоянии вот сейчас запустим Sorry. На передаче Вот так он работает попытаемся еще раз заглушить, завести его вот мы его заглушили сейчас попробуем завести О. температура почти 80 давление на холостых твердая четверочка зарядка есть следующее видео будет движении автомобиля посмотрим как он едет на, тр на трассе я по покажу вам проедем вместе с ним вот так он выглядит